Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет обрезка и омоложение Стефанотис. Если кто-то смотрит постоянно мои видео, они знают, каких размеров у меня вырос мой Стефанотис, но месяц назад произошел какой-то казус, я просто его не показывала, думала как-то его что-то так, думаю не понравилось. Ну, у него, видите, он у меня вялый. И Листики остаются уже такими вялыми на протяжении уже одного месяца. Ничего не помогает, что я пыталась с ним сделать. В общем, я решила его омолодить. Причем я нарезала уже, ну, веточку срезала, поставила просто в воду. Он прекрасно дал корни, я его укоренила. Он у меня уже растет, от него уже как веточки, И там еще в стаканчиках. Ну, в общем, и здесь сейчас обрежу, в общем, материала будет очень много посадочного. Ну, у меня же на нем еще и плодик есть, завязались семена. Так вот, хочу сейчас его, этот плодик, обстричь, вот он, видите, какой. И он уже, видите, как сморщенный здесь такой становится. Ну, конечно же, он не вызрел, потому что он должен желтым цветом быть, и я смотрела, что он должен быть вообще такой же сморщенный, но желтым цветом. Ну вот я его хочу как бы вот тут веточка такая, да, я его хочу вот так вот светочкой, наверное, срезать и положить. Положить его. И, может быть, он сам дает, может быть, созреет сам, как наши помидоры, например, в Сибири. Ну, в общем... Сейчас все равно уже терять нечего, потому что ветки там сухие, это очень много, и ему тяжело, и не справиться ему будет. И тем более уже красоты там не будет никакой. Ну вот он как раз вот на такой веточке, я его просто сейчас так вот вместе с веточкой. Так, это что у нас тут? Угу что случилось, не знаю, что произошло, уход как обычно был, смотрите. Ну, я считаю, как я думаю, у него просто вот здесь ветка такая уже толстая идет, если поднять, вот эти все вот он. Просто я ее хочу подлиннее оставить. Видите, даже здесь листочки такие. Не знаю, удастся мне его вообще спасти, потому что вот эти вот все видите, они ломаются, они сухие, уже вот толку не будет с них. Ну вот буду его, конечно, сейчас покороче попробую, вот так вот как-то. Это пойдет у меня просто тяжело так сориентироваться-то. Да, моему Стефанотису уже, конечно, много лет. Может быть, и просто уже от старости, конечно, он у меня захандрил. Ну, в общем, буду резать вот так вот, потому что его очень тяжело держать. Он тяжелый. Ну, в общем, кое-как ему обстригло Эту его шевелю. Ну, вот здесь видите, сколько у меня материала на укоренение. Здесь, вот, конечно, я вообще не знаю, что мне сделать, честно говоря. Либо оставить вот эту вот потолще, а вот это вот все убрать, потому что... Потому что здесь есть и засохшие ветки. А здесь потому что есть и такие уже сухие ветки. Вот у него вот эта вот идет толстенькая, я вот думаю, ее сейчас я оставлю вот по максимуму, вот она идет, вот сюда пошла и вот сюда, вот здесь вот я обрежу и и вот эти все, по-моему, надо убирать, это все сухое. Но меня, конечно, он радовал своим цветением много лет. Он у меня лет 8, наверное. Вырастила я его совсем из маленького, купленного в обычном цветочном магазине. Уход я не меняла. Что с ним случилось, вообще не представляю. И ему так легче будет бороться, потому что я его, горшок большой, корней много. Я думаю, все равно там, тем более, ну вот эти сухие ветки я уже говорила. А вот эти толстые ветки, она живая. То есть, когда обрезаешь, там зеленая есть. На месте среза. Там, может, придется просто вырастить уже новое растение, если не даст побеги. Ну вот, что осталось от моей гордости, Стефанотиса гиганта. Ну, вот эти веточки, кстати, они живые, выделяют сок, и они зеленые. Все-таки, я думаю, ему сейчас будет легче, и я думаю, что он выпустит новые побеги и омолодится заодно. Если даже не получится спасти то взрослое растение, то у меня вот здесь вот укоренились от него два отростка. То есть у него в воде прям вообще очень хорошо укореняется. За две недели такие корни хорошие, толстые, да. Я их посадила, и вот они растут. Земля рыхлая, ну, они так в теплом месте стоят у меня. Поливаю редко, их сильно заливать там нельзя. И вот здесь сколько у меня материала еще. Я вот просто даже париться не буду, чтобы тепличку какую-то вообще в воду просто в воде укореняется. Я просто буду вот такие нарезать. Причем я заметила, знаете, что еще? Он даже корни не дает, не то, что вот нужно, вот, да, вот здесь, вот допустим, чтобы корни пустил. Он даже дает просто на ветке. Вот я специально там поставила, один, значит, срезала хорошо, а второй просто оставила и вот так на ветке поставила. И что вы думаете? Одинаково, абсолютно. То есть вообще очень хорошо укореняется. Здесь вот видно, что листья потеряли тугор. А воду поставила, они, в принципе, сразу и такие стали, как обычно. Твердые, зеленые. Ну, вот эту вот веточку прям так и поставлю в воду. Такие листочки уберу. И просто поставлю. Ну, здесь много придется мне. Ну, все, конечно, я не буду показывать, как я его укореняю, просто я наберу, сколько вот в баночку влезет. И пусть они дают корешочки. Ну, вот, директор тоже пришел посмотреть, что здесь творится. Да, Симоша? Степаной наш обрезали. Вот настригла себе вот таких вот черенков. Я поставлю на укоренение. Я уже говорила, что они укореняются очень легко. И остался у меня вот такой лодик. Ну, тоже вот положу. Я не стану его с ветки убирать. Пусть он на веточке будет. Может быть, он как-то и дозреет. Ну, не дозреет, не дозреет. Ну, конечно, была бы сейчас весна, не осень, то на поправку пошел бы быстрее он, конечно. Но одеваться некуда было, и нужно было его обрезать. Сейчас я разведу водичку с эпином и попрыскаю его. Это стимулятор роста. Думаю, что... В общем, сниму вам видео обязательно, будут улучшения у него или нет. Или можете посоветовать мне, что с ним сделать, написав в комментарии. И, конечно же, я его поставлю на солнечную сторону, чтобы ему было светло. Увидимся в следующем видео.